Всем привет! Это я Фалька сегодня, мы что, о, -о, -о, -о Доги. Блять, ты не выпускал новые видео. Окей, окей, я выпущу видео для тебя.